Батулинотерапия это метод коррекции мимических морщин с целью улучшения возрастных особенностей лица и профилактики старения. В настоящее время эта процедура востребована во всем мире и занимает первое место среди всех эстетических процедур, опережая таким образом процедуры лазерные, опережая процедуры контурной пластики и процедуры операционного фейслифтинга. Если это процедура full-face лифтинга, которая работает с целью гармонизации всех мышц лица и стирает признаки мимических морщин, то эта процедура 30-40 минут не больше. Процедура практически безболезненная и не оставляет никаких следов после инъекции. То есть вы можете прийти в обеденный перерыв, сделать эту инъекцию и уйти дальше на работу. Добрый день! Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. В настоящее время терапевтическая косметология достигла больших успехов. И в нашем арсенале имеется огромное количество вариантов, чтобы помочь нашему пациенту. И в любом случае любая женщина должна понимать, что операция подразумевает очень большую нагрузку на организм. Это наркоз, это большое количество побочных эффектов и так далее. Зачем подвергать себя риску, если на сегодняшний день появились новые методы решения этих проблем? И ботулинотерапия среди этих методов занимает первое место. Казанием к ботулинотерапии являются именно динамические мимические морщины в области лица. И, как правило, это морщины межбровья, это морщины в области лба горизонтальные, это гусиные лапки, это кисет над верхней губой, это опущенные уголки рта и непосредственно работа с мышцей шеи, платизмой, которая с возрастом становится более активной, она гипертрофируется и усиливает опущение ткани лица. Мне бы хотелось бы, Наталья Александровна, чтобы у меня щеки немножечко поднялись, потому что они опустились в процессе возраста. Вот здесь, вот в, это, в этих местах разгладились гусиные лапки и на лбу морщины. Я смотрю, у вас очень активная мимика. Да, есть такое. Вы женщина улыбчивая. Да, улыбаюсь, соответственно, да, это Поэтому в уголках глаз сформировались гусиные лапки. Мы, конечно, с этим поработаем. Конечно, мы обращаем внимание на мимику пациента. Мы смотрим на него в расслабленном состоянии, мы смотрим в активной динамике. Мы просим пациента жмуриться, хмуриться, надувать щеки, говорить звуки ⁇ У ⁇ напрягать шею и многое другое. Для чего мы это делаем? Мы анализируем динамику работы мышцы. И только учитывая работу всех групп мышц, мы можем улучшить состояние лица. Для того, чтобы правильно выполнить процедуру, мы маркером обозначаем на лице пациента точки максимального сжатия мышц. Теперь скажите «фи». «Фи». Отлично. Теперь скажем звук и и напрягаем мышцу шеи дополнительно. <связывая> Неправильно. Говорим Итак. именно <свят> Спасибо. Эти точки являются ориентиром для дальнейшей инъекции. Первый препарат, который появился на рынке, это, конечно, препарат «Ботокс» компании «Алерган». Это американский препарат, который уже на рынке более 25 лет. Но наука не стоит на месте. Происходит дальнейшее развитие. В настоящее время на рынке огромное количество препаратов, ну, я где-то насчитала более 20. Зарегистрированы на российском рынке 5 препаратов. Это препараты Ботокс, Диспорт, Ксиамин, Релотокс и Лантокс. Я очень люблю препарат «Ксиамин», потому что это препарат очень качественный. Он хорошо очищенный от белковой нагрузки. На него нет накопления антител, минимальные аллергические реакции, которые составляют всего процента. После постановки этого препарата лицо выглядит очень естественно, очень красиво, он очень мягко берется. Препарат зарегистрирован для работы в любой области лица. Поэтому, когда мы работаем с такой процедурой, как full face лифтинг, то есть гармонизация мышц всего лица, мы предпочитаем все-таки именно этот препарат. Галина, вы готовы? готова? Готова. Да, Начинаю нашу процедуру. Так, сведите максимально брови и удерживайте их в таком состоянии. Так, подождите, пальчик поставлю сначала. Максимально сводим, удерживаем. Делая эту процедуру, мы используем инсулиновые шприцы с очень маленькими иголочками. Они тоненькие, они не наносят повреждения, и пациент может сразу после процедуры спокойно, без следов, пойти на работу. Никаких синяков и видимых проколов не будет. Галин, вам не больно? Не терпим. Так, первые. Улучшение вы заметите на 3-4 сутки. Но полностью максимальное действие препарата выйдет к 14 дню. Галина, сейчас нужно будет 20 раз сдвинуть брови и 20 раз медленно поднять вверх, чтобы препарат распределился именно в мышцам. А что вначале? Сдвинуть? Да, внутрь, потом вверх. Работаем. Это очень важно, чтобы у нас препарат рас, распределился именно в той зоне, куда мы поставили, чтобы не было его диффузии в те зоны, в которых нам не хотелось бы. Хитрость этой процедуры – правильно выбрать не только точки, но и концентрацию препарата. Сейчас доставим глаза. Нижние точки берем уже в концентрированном виде, потому что у нас есть небольшие грыжки. В области нижнего mm -hmm. века и чтобы их не усугубить, мы берем уже более концентрированный препарат. Опытный специалист работает в нескольких разведениях, учитывая индивидуальные особенности и топографию мышц. Так, еще раз напрягаем мышцы шеи. Вот в этой зоне, вот эти тяжи, они усугубляют нарушение овала лица, поэтому расслабляя их, мы улучшаем контуры лица. Через две недели вы приходите ко мне, мы смотрим. Если нужно будет где-то что-то доставить, мы можем доставить только через две недели. Но если это потребуется, это будут какие-то минимальные дозировки уже. В среднем эффект ботулинотерапии продолжается 6 месяцев. Как только эффект ботулинотерапии начинает ослабевать, через 6 месяцев мы можем повторить процедуру ботулинотерапии. И вы знаете, пациент с радостью придет к нам в кабинет, потому что за это время он уже привыкнет, что у него нет морщин на лице, у него улучшился овал лица, у него улучшились межбровные и другие морщины. Эту процедуру должны делать дипломированные специалисты, которые сертифицированы в этом направлении который очень хорошо разбирается в возрастных изменениях, которые хорошо знают анатомию, особенности мимики лица. И когда вы попадете к такому специалисту, то у вас будет прекрасное лицо.